в танцах метро экзотус я думал что нельзя это свой да это свой своих зеленый лазер а это враг они что подружились О! блять я блин не реагирую просто на тебя хрюшки вот это у нее 40 тан ты знал что выставил с жопу свиньи смертельно да, смертель тебя тихо <смех> Hello, народ и в мои руки еще до релиза попала одна очень интересная игруля и я просто не мог пройти мимо метро Эксодус. Сейчас будет рубилово походу, да или нет? Что это за проект, и стоит ли за него откладывать деньги завтраков, давайте разбираться. Я расскажу про все интересные особенности и детали проекта, а в конце оценю ее по нескольким категориям. Что ж, для меня это была первая игра этой серии, и думаю, это даже хорошо. И интересно в этой игре с самого начала, прям вот с порога, первая интересная особенность игрушки будет ее меню. Вы просто взгляните на него, сразу видно, и что разработчики, разработчики лов, положили на него болт, построить. в отличие от некоторых других игр, меню это по сути первое, что встречает тебя в игре и должно выглядеть ну явно хорошо. Что ж, сразу после меню игра встречает тебя радужно, с распростертыми объятиями Выкидает вот примерно вот такие вот сцены Ура! наконец-то я пощупаю эту игрулю Да там уже кто-то рычит что, -то, что -то за звук был странный такой Ладно, в любом случае, мне по-любому туда Ой, я знаю, что надо паутину сжигать, надо, по-моему, да? Надо А, это везде паутина, лол Какая же это мерзость, боже мой, прям там мурашек. Пора привыкать к этим всем скримерам отвратительным. Думаю, в этой игре будет немало их. Ладно. Идите на... Упырь какой-то. Сдох. Странно сдох, конечно. Он или пытается мне этим что-то сказать, или выебать тот булыжник. Мда. После небольшого времени провождения в игре, ты понимаешь, что механика и сам геймплей немного отличается от типичной казуальщины. Гуляй. Ладно, сейчас На ты Это только вернулся, Джоха. Так. <смех> Ладно, поехали. <Открывайся. смех> вернулся к самому моменту смерти да. персонажа. Тебе приходится следить за наличием фильтров противогази, противогазе, наличием аптек, патронов, уровня радиации и еще куча других аспектов. Ну и самое главное, это состояние здоровья твоего персонажа. Да. Но это, по идее, уже финальный квест или нет. если сейчас достану бочку, ты чего вылупился дебил, лежать. О, а если тихонечко? Тебя вы сука, нахер ты посмотрел в эту сторону, блять, так бы быстро умер и даже не узнал об этом. Еще минус один. Ну, вот что сейчас подвох будет? Блять, он упал и стреляет, капец. Еще минус один. Сдаюсь, Сдаешься? А так можно? Сдаюсь. Офигеть, реально сдается. Пиздец. Че с ним можно сделать, интересно? А, он там сдох, что ли, когда Сам Гипой всегда представляет тебе выбор или пройти тихо по стелсу, или устроить веселье. Думаю, не стоит вам говорить, что выбирал всегда я. Стелс, стелс, стелс, стелс, стелс. Как он хочет сдохнуть? Фу, как он мерзко храпит, на самом деле. соберу жрачку у него и просто выруб... О! Смотри-ка. Взял... Почувствовал, что его жрачку забрали. Почувствовал, да? Сейчас вот тоже тихонечко обработаем. Странно у них шапки все-таки. Наверное, в Сигре это прикуривать. Да, у тебя помощь ноль. Сука. Это что? Ты подумал? Идите вы нахуй за своим стелсом! Эта вариативность не может радовать, но при этом есть всегда соскриптованные места, где ты не можешь или сделать так, или сделать Вообще, иначе, или пойти в сможет... Ну это немножко напрягает. Кончался. Ну вот нафига это? Ну почему мне не дают выпрыгнуть, если я хочу, блядь, заранее выйти с той лодки? Почему я не могу этого сделать? Не напрягается эта нянька не, блядь. Зачем? Зачем? Вот объясни мне, а, гильд. Везде эти, блядь, дурацкие хрени. Нигде нельзя спрыгнуть. Ты в прям... Вот в том месте, в начале, где я убился, это было, походу, единственное вообще место, где можно спрыгнуть. Потому что здесь по-любому нельзя. Метро. Можно. Как пугать всякой утварью. А с учетом смены атмосферы локаций, это и удается весьма неплохо. Так, ну, судя по карте, я вроде правильно еду. Плыву. Интересно, может как я, если я плыву на лодке? Наверное, нельзя. А! Ты охуел что ли? Соску убивай отсюда. За Говно! Креветка, блять, оборзевшая. ты там пивар, блин, на заднем фоне. О, с чаем и конфетками ты это быстрее пойдет по-любому. Да. Блять! Сука, нахуй ты нужен здесь! Разлил все к хуям. Да, от... Вот поэтому нельзя фичать, от... как зачем. Прикалывается, что, что ли? Я все уже обошел. Вы гоните? Здесь закрыто. Не отсюда. И там ничего нету. Дверь. Вот. Пусто. Пиздец. Что за хуя? Да что? Да. И тут пусто. Блять, нигде никого нет, откуда гри... А если, бро, ты хочешь поиграть в игру, где вместо скримеров стиловые противники, то что? тогда тебе War Thunder. Тем более, что совсем недавно он получил крупнейшее за последнее время обновление. Теперь ты можешь полетать на сверхзвуковых самолетах, таких как МиГ-19 и американский F-100 с самонаводящимися ракетами. Полетать на вертолетах с тепловыми ловушками и управляемыми ракетами Hellfire. Покататься на бронетехнике, в том числе легендарном Т-72 и М3 Брэдли, Испытай более тысячи единиц военной техники на десятках карт с динамической погодой и сменой времени суток. И, к слову все это потянет даже ноутбук. Короче, серьезно, в игре полно ништяков, поэтому качай War Thunder бесплатно по ссылке в описании к видео. Немного отойдя от механики геймплея, стоит упомянуть, что графика в игре на весьма хорошем уровне. При этом не страдает оптимизация, но не без но. У персонажей ну просто очень странная проработка эмоций. Возникает чувство, что это слегка не на уровне этой игрушки. Ну, вот смотрю составку и думаю, ну вот… Где эмоции? Но он же странно говорит У него не совпадают речи и эмоции Либо я давно не играл в сюжетные игрушки Либо тут, ну, реально персонажи странно свою мимику передают, слышишь? Дед, где эмоции? Скажут, эмоции. Но в любом случае графика в общем смотрится очень приятно. Вот, Атмосфера, за... локации, все меняется, и ты должен перестраиваться каждый раз. Конечно, такое обилие сложных локаций, механики графики не могла не породить некоторых багов. Ну но это нормально. Еще один. И еще, боже, как мне нравится. Вот что не. Это что за на происходит? Что за танцы? Одну минуту. А? Ты меня <смех> перекосаешь. Он уснул или сломался? Эй! Я <смех> продолжу. <смех> я правда не понимаю. Я прямо на этой точке был. Почему я не могу туда попасть? Это какой-то бред. Там... Вот это место. Не наверх, по идее. Ну, типа, наверх, ну, прямо. Здесь прохода нету. Здесь... Пропасть, типа. А если я туда прыгну вообще, что будет? А, это что та миссия в начале игры, которая была на этой локации. Это что там? такое! такое? Это... За текстур провалился, что ли? Это текстур. Это пиздец. Полутола. Конечно же, сдох. А знаете, самое забавное теперь? Я не могу отсюда вылезти. Там лава, там тоже дерьмо, типа, там я сдохну сразу А сзади пропасть, которую я перепрыгнул и точка это сука, которая типа здесь, но ее нет. Про сюжет я рассказывать ничего не буду, скажу только, что он весьма интересный. Интересно наблюдать за персонажами, интересно наблюдать за развитием сюжета, что произойдет дальше, игра не отпускает, держит, короче, это круто. В общем, хочу подвести итоги. Игра мне понравилась, я хочу ее оценить по своей собственной системе шкале, но ее у меня нет. Э, да, знаю, заебись, но как-то вот так. Прошлая система, прошлая шкала, по которой я оценивал предыдущую игру, то есть Хитман, вам не нравится, она какая-то хаотичная, в ней нету какой-то упорядоченности, короче, говоря, мне не нравится. Хочу друзья, чтобы вы мне помогли. С этим вы написали в комментарии, какие именно аспекты, критерии игры. Вы хотели бы, чтобы я оценил. Будь то графика, звук, геймплей, количество сисек на локации и так далее. Не важно, что бы это ни было. Главное, чтобы это было интересно, креативно и. Ну, вы трудитесь Можно а Я делаю. Ладно, в общем, в любом случае, я скажу, что игра мне понравилась. Я бы оценил ее, наверное. На 8 из 10, вот скажем так, графику на 8 я бы оценил, геймплей, механику на 8 оценил бы, сюжет на 8. Вот, вот в моем понимании эта игрушка заслуживает твердой восьмерки. Но в любом случае, это я говорю просто так, чтобы вы понимали мое личное впечатление от игры. И тем не менее, хочу сделать какую-то крутую, упорядоченную систему, чтобы она была уникальная и нравилась мне, и, надеюсь, также вам. В общем, друзья, на этом сегодня все, и всем пока! Да, конечно, мне уже надоело, что меня в этой игре все пытается напугать просто. Куда ни посмотри, блять, куда ни загляни, мязи, херня будет. вылезет, обязательно тебя напугает. Это просто цепа. Ты что раздавил что? ли? Это моя самая легкая победа в этой игре. Просто взял и раздавил. Ну, прикольно мне понравилось я даже не знаю, у Бармока как, более информацион... информативно получилось или нет. Там у Бармока больше по багам было, а тут больше по геймплейным моментам.